Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот салат можно назвать заместителем нашего любимого оливье. Ингредиенты схожие и есть общие нотки во вкусе. Но здесь не совсем обычная и привычная заправка. С нею салат заиграл новыми красками. Итак, измельчаем огурец и отварную картошку мелким кубиком. Укладываем их во вместительную посуду. Яйцо Делим на белок и желток. Белок нарезаем также кубиком. Дальше в этот салат я использую нарезанную кубиками ветчину. Есть в салате и тертый сыр твердых сортов. А теперь оставляем наши заготовки и переходим к заправке. Яичные желтки размять вилкой. Я добавляю сюда сметану. Можно обойтись майонезом. А еще немного горчицы и измельченного укропа. Перемешиваю соус до однородного состояния. Солю и перчу. Заправляю салат этой заправкой. Также солю его и перчу. Даю немного настояться. Подаю готовый салат в индивидуальных розетках. Такой вид подачи сейчас более чем актуален. Думаю, этот салат найдет достойное место и на праздничном столе. Так что пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и, пожалуйста, не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю «Бон аппетит» и «Абьяндо».